Так, прямо сейчас мы начинаем съемки прокачка пока. вот как начинается, они ждали начала съемки около трех минут. Запихали девайсы и кресло. это самое опасное было, самое сложное. Теперь и компьютер. сейчас компьютер, а компьютер поместится и в этом машину. Кстати, это компьютер компании Light Flight, а вот его владелец. Я Лолошка. Это Лолошка, да. Это компания Лолошки. А это друг Лолошки, который делает ему бизнес. Да? <свят> Брат. <свят> который вместе с ним создали хорошую компанию. Предлагаем очень да. Это друг Лолошки. Ребят, очень сильно хочу попросить вас поставить лайк, потому что это прокачка пока. И она опять записывается в последний день моего пребывания в городе. Через 24 часа у меня выйдет в Казахстан. Я там пробуду неделю в Алматы. Этот ролик, скорее всего, выйдет уже после всего этого дела. Но в любом случае, спасибо большое всем за лайки, Это экстрим. Постоянно у нас проходят такие экстренные выпуски. Спасибо Роберту за компьютеры. Спасибо клубу Топ Тап, который провел турнир. И мы выбрали победителя. Посмотрите обязательно ролик с турниром, который сейчас у вас наверху. И начинается борьба. Это уже сложно. Но в такое время никто не входит. Карту прошли 4 человека. И там начнется настоящее мясо. Nice. Все. Сейчас начинается самое интересное. Чтобы понимать вообще, что у нас за герой, почему именно ему прокачиваем пока, это очень важно. Ну а сейчас мы выезжаем домой э, к нашему победителю и посмотрим, какая у него там вся ситуация. Uh -huh. Да. Едем. Слушай, слушай, ну. Не, хорошая, хорошая прокачка будет. Вот стол, вот бы ему прокачается. Так, ну что ж, получается, мы тебе подогнали коврик Logitech 640. Очень высококачественный коврик, вы можете пользоваться мышкой Logitech. Кстати, мышки от HopperX не работают на этом коврике, представляешь? Ребята, мы впервые это делаем. Мы замеряем скорость включения старого компьютера. Так, раз, два, три. Так, ну... Слушай. Светы, тебя, да, да. Уже 4 минуты. Про сервис. 20 секунд. SSD там? Да. Моя ставка 28. Нет, будет. 40. 40? 40. Чего? Ровно 40. 40. Хороший, Ровер. Друг ложки хороший. Что у нас получается по компьютеру? О, у него были хорошо, что у него были проводные. Легче так и же про. Сейчас у него будут беспроводные. 500 часов. 500 часов на шоке. Это очень много. 500 часов. Так, смотрим FPS прямо сейчас. Раз. 250 стабильно. 200, 198. Нужно забыть вообще про то, что это была прокачка. Это просто был турнир, где приз был компьютер. Все. Ну как, смог я смотрю? Там до 30. О, 50, 40. Ну, нет, ты смог, ты смог. 40, 40. Ты, ну, ну, это ну. Просто... 198, средняя FPS. Фиксируем. Как и настроен оперативку. У меня три палашки разных очень. Разные все. Вот, да. Короче, рассказываем просто всем. Ребят, самое главное после этого ролика: перезагрузите компьютер, зайдите в биос. Короче, XMP. Про первый профиль две второй профиль 260. Короче, выставить у XMP-профиль, там должен быть просто либо disable, либо какой-то Короче, когда вы покупаете память, неважно какую частоту Когда вы только ее вставите в компьютер, она всегда будет работать на самой минимальной частоте Вам вручную надо зайти в BIOS и выставить XMP-профиль Чтобы вот частота, которая была на коробке, она активировалась Сама она не активируется Многие этого не знают И это даст лютый буст к FPS Вот мы сейчас проверим, сколько будет средний теперь FPS Вот после всего этого... Тоже зайдите у себя, скачайте карты FPS Benchmark бенчмарк и напишите в комментариях, сколько у вас средний FPS в консоли появится. Так, ну что, проверяем. Так, смотрим. Ну как? 182! Ты 82, чел. 45. Что блин. ты сделал? Ребят, сделать. все, что он сказал, может быть, это работает? Это но не, работает. не в, но в этом, да. Там три плашки Там разные. разные. А, а если плашки. в каком случае будет работать, скажи тогда. Если две ты одинаково. покупаешь две нормальные плашки, да. где написано 3200 на, на да. коробке, но ты вставляешь, что я работаю 21-32. И когда ты делаешь разгон, все это хорошо. Работает. Так, давайте вообще разберем, какие были девайсы у нашего участника. Монитор AOC со 34 Гц, 17 тысяч рублей, клавиатура, плазненки от dns 3000 рублей наушники молчайка проводные джип про за 8000 мышка hyperx pussifier core. core она стоит 3 но он забрал ее за полторы ну и коврик за 1600 а компьютер сколько стоит сюда? 40 50 okay, 40 карта значит 1050 процессор разин 7700 три плашки операционной памяти все разные все разные так забираем все что тут есть забираем работаем работаем Logitech за два дня до прокачки Прислали все эти девайсы Это самая новенькая мышь Это самая новая их продукция G-Pro Superlight Беспроводная, мега легкая Она весит меньше, чем 50 грамм Легендарная мышь Очень легкая Ну вообще Очень классная типа. Хотел ее, кстати, купить Вот Серьезно, без всего, без броня вот Хотел купить себе на день рождения как подарок Ой, Именно белую Идем дальше, это клавиатура Клавиатура здесь, опять же, у нас G-Pro а свечи, как и были у тебя, русская раскладка. В руках даже держать приятно. А нажимать еще Слушай, приятно. некоторые даже не ставят на стол, а играют на, на руке. А, вот да? Ну, буду знать. <свист> а зву <свист> а звук-то звук а звук <свист> какой? Что по ощущениям? Очень мягко. О. Очень комфортно. Гладкость чувствуется очень. Прорезиненный снизу, толстый коврик. Неудобно на таких играть. Это легендарно. <свист> <свист> <свист> <свист> Это просто легендарно. Ну материал очень приятный, металл типа очень удобно сидят на ушах, очень мягкие. А вот микрофон. Так, и подключаем микрофон. Все. Если что, насчет монитора, мы ему отдаем 144 Гц, но Бенкер. он нам отдает ок. Потому что ножки удобнее. И ну на самом деле Бенки как-то больше, да. Ну да, и типа ножки типа не очень удобно. Слушай, ну уже выглядит более профессионально, честно. Самое интересное. Light Flight. Это неправильный запрос Google. Если вы хотите купить компьютер, вы пишете Light Flight. Вот так. Вы можете купить сборку, либо собрать его самим. Это уже зависит от вашего бюджета и умений. Но, кстати, умения тут не особо нужны, потому что Light Flight за вас уже обдумал все возможные варианты. Если совместимость будет неудачная, он вас предупредит. Заходим на сайт, выбираем процессор, какой хочется. После этого переходим к видеокартам, выбираем то, что интересно. оперативная память я хочу. Эй, дата, XPG. Мне нужно всего лишь... SSD вот так вот. После этого вы понимаете, сколько это все стоит, и можете поделиться этой ссылочкой с друзьями и советоваться, как правильно поступить и где дешевле, где дороже. Периферия а тут есть такая возможность выбрать сразу же в одном и том же магазине и компьютер, и девайсы. Это ведь прекрасно. Коврики, графические планшеты, наушники, микрофона мониторы, мышь, аудиосистемы. Ссылочка на лайтфлайт есть в описании. Спасибо ребятам за постоянное спонсорство. Прокачка пока без них этого бы не было спасибо лаложке и другу лаложке ты понимаешь какая ценность сейчас у этой видеокарты 3050 да. да. от бмв ну похоже материнская плата prime b 560 mk роберт почему именно она потому что она самая сбалансированная была на тот момент для данного процессора идеальный баланс одно из преимуществ компании LightFlight — это на то что все что идет с комплектующими оно здесь от винтиков до всяких проводов и даже коробки от оперативок. Другие компании этого вообще не делают. Тут еще в подарок тебе коврик. И не только коврик. Овербанк с логотипом LightFlight. давай Я поднимать. У нас кресло от Noble Chair. Оно стоит 600 евро. Не знаю, сколько оно сейчас будет в рублях стоить, но это очень много. У тебя инвестиционное кресло белого цвета, очень редкая штука, выглядит отличительно от других. Ну, главное за ним следить. Уф. Уф. Как по ощущениям? Как на диван сел. После того греска. Ты сейчас серьезно говоришь? Я сейчас серьезно говорю. Тебе реально нравится? Я на том, знаешь, как сидел, вот так вот. У меня спина вообще не ложилась. Я вот сидел. Слушай, это очень меня радует, на самом деле. Ваня, настал тот самый момент. Ты к этому шел 12 часов. Ты включишь сейчас свой компьютер в первый раз. Так, сейчас мы проверим э, скорость включения. Напоминаю, прошлый включался за 40 секунд. Давай. Да. да. Раз, два, три. Очень долго. Ты на то, -20 У меня включается за 10, за 15. Ладно, вот за 15 точно. Ну, смотри, если сейчас включишься, это в два раза. Да, в два раза. Ровно два раза быстрее комп. Так, Все, я тебя поздравляю, дружище. Если говорить про компьютер, то тут 3050, i5-10400, 16 гб оперативки, SSD-шник M2 и торопать памяти. В целом, рабочая штучка, FPS... ну, по идее, должно быть FPS 400. Мы сейчас запустим CS, посмотрим. средняя, я думаю, поднимется до ну, с 200 до 350. Ну, сейчас мы сделаем тест FPS. Моя ставка 330. 322. Ну, сколько было? 180, да? Да. 198 Да, 200 было Слушай, ну плюс 130 FPS Не, в целом, знаешь, он же не оптимизирован, ты ничего не делал То есть, всяких Xbox они ждут остались Надо его оптимизировать Да нет Как светится его по Тебе комфортно? Скажи честно, тебе стало комфортно. Да, нам надо Ну, Машка, кстати, очень удобный без шуток Слушай, ну у тебя 500 часов на себе и из них половина на Бхоби, Сюрфе, Пиказе. В основном на Сюрфе. В основном на Сюрфе. Может, дашь мотивашку людям, которые это видео смотрят, может быть, посоветуешь им играть такие режимы, потому что в них можно выиграть полмиллиона рублей. Ну, слушайте, ну... Думал, ты, ты это все делал ради прикола или... Ну, слушай, было прикольно начать Сюрфить как-то, что-то новое для себя открыть, научиться... Играть в каких-то режимах, это всегда интересно. Я гарантирую, что если вы будете учиться в Сверху, или КЗ, а лучше всего одновременно, вы сможете участвовать в наших конкурсах. Как вы понимаете, это уже второй конкурс за последние три месяца на этом канале, где мы разыграли по полмиллиона рублей. Учитесь. Действительно, на секундочку задуматься о том, что вот просто простой парень написал, откликнулся на предложение Эрика, что, ребят, вот у нас... Розыгрыш. Я больше уверен, что тысячи людей просто подумают, да, ну нафиг там, я не смогу, ничего не получится. Да, были такие места. Ты куча таких людей, Ваня. Просто взял и написал, что да, я хочу участвовать. Его пригласили, он поучаствовал, и он забрал целый комплект. И это может сделать просто каждый. Главное не бояться. Да, и Не бояться то, что будут типы сильнее тебя. Конечно. Сегодня были такие, но я же обыграл их все равно. Я, типа, когда против, ну, в финале играл. Когда у меня стрик пошел, да. я понял, что надо успокоиться, он сам перенервничает и проиграет. И какие у тебя были эмоции? Ну, слушай, я когда начал убивать, ну, типа, стрик делать, вот поддержка, которая сзади, там, я не помню, чел, который, когда я выиграл, начал так прыгать, типа, вот так вот. Он, наверное, больше всех кричал и радовался Я когда начал ловить стрик, там все просто уже в вот буре эмоций И я понимаю, то, что все ради меня Он уже сидит, наверное, у него руки трясутся Я такой, надо выдохнуть, успокоиться Все нормально, сейчас выиграю Я такой уже вижу 29-27 И просто орут все люди, знаешь, вот как барабанный дробь И 30-й килл я просто взрываюсь, прыгаю, радуюсь Я вообще не ожидал Я думал, ну 20 сейчас заберу, типа, поеду домой На самом деле все вот так вот сложилось Старое кресло, старый компьютер, старый монитор это все мы заберем, потому что это прокачка ПК, такие правила. Спасибо большое всем, кто посмотрел. Я надеюсь, что эта история заставит вас, смотивирует становиться лучше, пробовать что-то новое, потому что он просто умеет хопить, серфить, играть в КЗ и стал победителем прокачки на полмиллиона рублей. Спасибо тебе большое, Ваня, за участие. Спасибо за то, что, за за что смотришь, спасибо за то, себя. что у нас играешь. Спасибо за то, что сегодня был на турнире. Это классная история. Я сейчас сфоткаю до и после Не забудьте подписаться на канал И самое главное на Телеграм Потому что возможно, когда я выпущу этот ролик Ютуба уже не будет Я не знаю, когда мы опубликуем Но Телеграм все еще существует Эрик, сука Спасибо большое всем за просмотр Надеюсь, вам ролик понравился Если так, то я жду от вас лайка Ну, а также подписка на канал Ну, мы сейчас прощаемся Я вам предлагаю посмотреть мои предыдущие прокачки Которые мы делали Всем пока!